Всем приветики! Сегодня 12 июня, День России. Поздравляю вас, мои хорошие, с этим замечательным праздником. Хочу вам пожелать счастья, здоровья, всего вам самого хорошего. Спасибо вам огромное за поддержку, за понимание, за теплые слова. Мне очень приятно. Также я сегодня хочу передать огромный-огромный привет Джулии из Италии. Джулия, от меня лично тебе огромный-огромный привет. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Сидят три мужика, выпили немножко. Первый говорит, да я со своей любовью раз в неделю занимаюсь. Второй говорит, о, я, дай бог, раз в месяц на нее залезу. Третий говорит, да вы, мужики, счастливчики. Если бы моя с открытым ртом бы не спала, у меня бы вообще ничего не было.